Привет. Тебя приветствует корпорация здоровых, успешных и свободных. Интересуют доходы через интернет? Корпорация ЗУС научит тебя зарабатывать, живя там, где ты сейчас живешь, ничего не вкладывая, ничего не воруя, зарабатывает с нами от 2000 долларов в месяц, не выходя из дома в интернете. На должности интернет-маркетолога. Для начала давай посчитаем, сколько стоит твоя жизнь. Ты когда-нибудь задумывался, считал? С 25 лет до 45 лет? Самый трудоспособный возраст – это 20 лет. Если даже сейчас твоя зарплата составляет 25 тысяч рублей в месяц, то за 20 лет ты заработаешь всего лишь 6 миллионов рублей. Это много или мало? Решай сам. И даже если твоя зарплата сейчас составляет 50 тысяч рублей, то ты заработаешь всего лишь 12 миллионов рублей. Это много или мало? Считай сам. Но квартира стоит от трех до 6 миллионов Машина более-менее приличная, это 3 миллионов, а содержание ребенка до того, пока ты его выпустишь в большую жизнь, это за 20 лет, он стоит примерно 20 миллионов. На ком ты экономил? Задумайся. А как другие ездят на машинах за 10 миллионов, имеют недвижимость за 20 миллионов и более, при этом путешествуют по ним? Вот об этом мы сейчас с тобой и поговорим. Способы зарабатывания денег очень много. Можно работать по найму, можно работать на себя, можно создать крупный бизнес. Все можно. Вот корпорация ЗУС на сегодняшний день дает тебе возможность создать крупный бизнес в сети интернет, который без вложений и обучения бесплатное от корпорации ЗУС по созданию сети интернет-магазинов в интернете. Ты понимаешь, чтобы бизнес развивался активно, в каждом интернет-магазине должен быть товарооборот. Корпорация ЗУС сотрудничает с партнером, который сам доставляет продукцию потребителю, сам производит продукцию высокого качества по доступным ценам и быстро заканчивающиеся. И быстро заканчивающиеся. Итак, как организовать товарооборот, чтобы получился доход минимум в 2000 долларов в месяц? Итак, ты присоединился к корпорации ЗУС, тебе сразу же открыли твой личный интернет-магазин даешь информацию людям, которым не безразлично финансовое состояние, и два человека в неделю присоединяется к тебе быть бизнес-партнерами на сотрудничество. Каждый интернет-магазин, как мы уже говорили, должен иметь определенный товарооборот. Это минимум 5000 рублей в месяц. Итак, мы с тобой дальше продолжаем создавать сеть, но уже с командой. У тебя уже в сети было три человека, ты и два твоих бизнес партнера, которые присоединяют к этой сети бизнес сети еще интернет магазины, и в которых организовывается товарооборот. У вас уже девять человек, уже создалась огромная сеть, и продолжаем открывать два интернет-магазина в неделю, не меньше. И тогда быстрый рост по созданию сети интернет-магазинов растет в геометрической прогрессии. На четвертой неделе уже 27 интернет-магазинов в твоей сети. Каждый интернет-магазин организовал минимальный товарооборот 5-6 тысяч рублей в месяц. То общий товарооборот получается 162 тысячи, а ты будешь иметь примерно 10% от организованного товарооборота всей сети. И это только начало. Ты задумался, сколько можно здесь зарабатывать, сколько можно создавать интернет-магазинов, в которых будет товарооборот минимум 5000 рублей. У тебя возник вопрос, что это финансовая пирамида? Финансовая пирамида это когда вышестоящий зарабатывает больше нижестоящих. Там стабильно. Здесь построение сетей из интернет-магазинов. И прибыль будет зависеть не от места нахождения сети, а от количества созданных интернет-магазинов, в которых есть минимальный товарооборот 5-6 тысяч рублей. Конечно, здесь и немаловажный вопрос, чтобы компания-партнер был очень надежным. Корпорация ЗУС сотрудничает с очень надежным, бизнес-партнерам. Ты сейчас задашь вопрос, что ты ничего в этом не понимаешь, ты не знаешь, как работать. Все обучение инструменты для работы предоставляется совершенно бесплатно от корпорации ЗУС. Корпорация ЗУС, помимо того, что тебя будет обучать бесплатно, еще и сопровождать и помогать в построении сети интернет-магазинов до твоего дохода в 2000 долларов в месяц. Итак, если тебя это заинтересовало и возникли вопросы, то обязательно обратись к партнеру корпорации ЗУС, который дал тебе этот ролик. Он обязательно тебе поможет начать строить бизнес-систему в интернете.